Волнует ветер в поле Над головой палящий диск, А под горой приют усталый, Живой воды святой родник. Пусть сушит жажда жгучий жалик И душит пылью ярый знай, там за рекой такие дали Высокий песенный простор. Просвет рассвет восходим незаметно, Не вынося ссоры соры вчера. Мы оставляем ночи ретро И выбираем Вечность не, где птицы небесные, птицы чудесные, по благо бестию не сеют ни жов, над город дальсями, звездными рейсами, выседаль бейсами, цветоты поет, словят грех. Хлеб не сдающего Его правды суд С жду. ждут С Птицы небесные, птицы небесные, птицы небесные, птицы небесные, птицы небесные, как солнце растает сказка лета. Промчатся чередой года Так все пройдет, что для нас смертно Живое с нами навсегда И зря не мячем бисер в суя Мы знаем цену слов и дел Мы сочиним и нарисуем. Что не сгорит в любом огне. Как кубики мы собираем, Слова нам нравится игра. Мы дети радостного рая, Нас позовут домой пора, Домой пора, пора, пора. пора. Те птицы небесные, птицы чудесные По благовестию не сеют на Над городами весями, звездными рейсами Выседой пейсами, сведоты поет. Славь грядущего хлеб нестающего, Его правды сот с верою ждут. Пицы небесные, птицы небесные, птицы небесные.